Я руку не сую, вот видишь, передаю я, и концы надо держать. Если есть желание, сзади можно научиться. Большой ковер. Если сидеть усердно, за неделю можно, можно сделать много, много,